На самом деле, когда 24 года, мне было легко. Я думал, что я брошу сейчас в океан возможностей. Я же прочитал кучу книг, типа Нилла Голлода о всяких штуках, что ты идешь, делаешь шаг к своему предназначению, возможности на тебя сыпятся. И они не сыпались, но мимо меня куда-то. Они не сыпались на меня. Реально? Ну, я не знаю. То есть я рассказывал эту историю в прошлый раз, и у меня такой процесс, я боюсь рассказывать историю повторно. Если коротко, то... Оказалось, что когда я уволился со своей работы, у меня были 70 тысяч рублей, которые у меня остались за счет того, что мне заплатили зарплату или что-то там еще было, которые кончились очень быстро. У меня была беременная жена, потому что я подумал, что самое время завести ребенка в этот момент. А, мне было 25. И ничего не происходило. Наоборот, это было ощущение очень мощной двери, ну, мощное отсутствие двери, закрытой двери, какой-то. Вот как сейчас мы находимся в этой круглой штуке, вот я так же себя чувствовал. То есть вроде как я весь из себя, самый крутой, прочитавший кучу книг, еще я из IT, я там руководил проектом, и вообще, я не могу найти дверь, не могу понять, почему денег нет, и вообще все возможности закрыты. Но в итоге все разрулилось. То есть начал тему, теперь я чувствую, надо ее продолжить. Все, все разрулилось а, невероятным образом. Это оказалось перед моим носом. Так же. Девять месяцев потребовалось, чтобы просто одна извилина перешла в это, и решение не было каким-то космическим, на меня не упал миллион долларов, или не какой-то человек сказал, ну все, хватит, вылезай у говна сюда. Это же не был говном, это было круто. Просто исследование снялся в сериале, в самосовки, просто какое-то состояние, здравствуйте, состояние полета и одновременно трудностей, когда нет денег.